Вот на, на рычаги я не смотрю, честно говоря. Я только вот у меня э, смотрю туда вниз, а где какой рычаг, я уже руки сами помню, где, где какой взять. Уже не, не надо на эти рычаги мне смотреть. У меня все внимание идет только на отвал. Чтобы уловить, уловить бугорочек, уловить ямочку. простора очень хорошо в этой кабине ну и кабина конечно симпатичная как сделано я уже 40 лет и работаю на технике уже 35 лет уже только работаю на гридерах м-11 тоже трассу делал ну, тоже присутствовал там на гридерах здесь гидравлика очень-очень мягкая очень ну, удобно конечно когда мягкость идет в нормально, не шумно, ничего, так вот, я, я не ожидал, не ожидал, что так будет по Вине, довольно, довольно неплохо, вибрации нету, но вибрации нету, и так вот я. И на погрузчиках, и на бульдозерах я работал, все приходилось, короче. Среди техники самая сложная машина. Почему? Потому что ну, в основном нули выводишь, все по нулям, надо, надо вывести, чтобы не пересыпать и э, не вырезать. Он завязанная ленточка, это, это вот отметка, как раз ноль полотна, верхний, верхний слой полотна, ноль. Я работаю с приводом на переднем, и потому что э, техника легче, и, уже он не гальмует. Ничего идет уверенно, более уверенно. Ну, конечно, работали, работали и без привода переднего. Но с приводом, конечно, намного лучше. Ну, и включение привода, регулировка здесь вот очень удобно. Вот, вот выключил, включил. Надо тебе, чтобы передок чуть-чуть э, побыстрее шел. Где-то, когда делаешь откосы, откосы, все добавляешь. Крутящий момент перед передка. Но он по песку ведет себя намного лучше, чем проходимость лучше. Он или тяжелее, или, может, резина другая. Но он по песку идет уверенно. Не прыгает, как другая. На песок только заходит и начинает скакать на песке, а этот идет уверенно, не скачет, не так вот у, более уверенность, уверенно по песку. И э, в, отвале, в отвале, так везет и придет хорошо по песку. Ну, я говорю, вот, что что я вот и забыл сказать, что по песку он в себя намного увереннее. Печка уже э, Убавлено до минимума. Если здесь на всю включить, здесь можно раздеваться и брать едичек и париться. Насчет тепла здесь очень-очень. Но ну, мы ее за годы уже сколько... Объемы очень большие сделаны, сделаны. Очень большие объемы. Ну, может, в 23 году уже ее из-за Нашу часть.